Здравствуйте, психологи! Замечали ли вы, какие мелочи вы делаете, когда испытываете стресс или тревогу? Как и многие люди, когда вы думаете о тревоге, вы можете подумать о человеке, которому трудно дышать, или о человеке, который обильно потеет. Но как насчет более тонких признаков тревоги? Существует множество менее очевидных признаков тревоги, о которых вы можете не знать. Поэтому, чтобы помочь вам, вот семь маленьких привычек, о которых вы даже не подозреваете, что они являются признаками тревожности. Первое. Вы слишком часто играете со своими волосами. Вы когда-нибудь слышали, как люди говорят, что когда человек трогает свои волосы, это признак флирта? Хотя в этом есть доля правды. Это зависит от ситуации, психологического состояния человека и от того, с кем человек общается. Когда вы нервничаете, вы можете почувствовать что-то вроде безобидного облегчения, когда прикасаетесь к своим волосам но слишком часто это может привести к телесно-ориентированному, повторяющемуся поведению, или БФРП, которое состоит из ряда расстройств, таких как компульсивное выдергивание волос, компульсивное обкусывание ногтей и компульсивное ковыряние кожи. Второе. Вы создаете множество списков дел. Сколько у вас списков дел? Иногда, когда вы слишком много думаете, вы можете забыть о многих мелочах, будь то покупка продуктов, принесение документа на работу или встретиться с другом в определенное время. Записывание своих задач может помочь вам вспомнить, что нужно сделать, и снизить общую тревогу по поводу того, что вы их забудете. Но слишком большое количество списков дел также может не принести пользы, поскольку написание задач без расстановки приоритетов может привести к перегрузке. Согласно исследованию, проведенному студентам старшего курса докторантуры Карлтонского университета, использование списков дел для планирования своего дня действительно эффективно. Однако его эффективность может зависеть от того, Насколько вы любите структуру и организацию? Каждый год большинство людей ставят перед собой новогодние цели, но около 80% из них отменяются в течение первых двух месяцев. Лучший способ добиться успеха в выполнении своих резолюций – это превратить их в маленькие привычки и придерживаться их. Номер три. Вы не можете спать по ночам. Можете ли вы хорошо спать по ночам? При стрессе люди с тревожными расстройствами склонны к состоянию психической гипервозбудимости, часто характеризующейся беспокойством, что приводит к гиперактивности сна. Исследования также выявили связь между тревожными расстройствами и изменениями в циклах сна человека. Когда вы тревожитесь и размышляете перед сном, это влияет на быстрое движение глаз или АРМ-сон, что может вызвать более тревожные сны и привести к более высокой вероятности нарушений сна. Кошмары во время сна может также усилить негативную ассоциацию страха и сна. Номер четыре. Вы используете язык страха. Многие ли ваши предложения начинаются с «Я обеспокоен», «Я боюсь» или «Я волнуюсь»? Согласно данным лицензированного клинического психолога Алисии Хакларк, регулярное использование таких фраз может указывать на более глубокую проблему. Даже если это может звучать нормально, иногда этот язык страха может быть признаком тревоги, от которого чаще всего отмахиваются. Номер пять. Вы не можете сидеть спокойно. Можете ли вы быть спокойным, когда сидите? Возможно, вы можете постукивать ногой. Или ерзаете на стуле. По словам доктора Кларка, беспокойство и неспособность сидеть на месте может быть тонким признаком тревоги. Однако важно отметить, что, что неспособность неспособностью сидеть на месте также может быть классическим примером синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, СДВК, поскольку сидение – это задача, не требующая стимуляции, которая не приносит вознаграждения мозгу. Номер 6. Вы слишком часто извиняетесь. Вы часто просите прощения? Еще один признак беспокойства, когда слова «извинения» звучат слишком часто и легко, даже когда вы не виноваты или когда это не в вашей власти. При тревожности вы можете обнаружить, что все еще чрезмерно извиняетесь за сложившуюся ситуацию. По словам доктора Джулианы Брейнс, доцента психологии в Университете рот если вы всегда строги к себе и имеете склонность корить себя за что-то, то скорее всего у вас также будет склонность к чрезмерному извинению. И номер семь. Вы забываете важные детали. Вам всегда выговаривают за то, что вы упускаете из виду мелкие детали и совершаете мелкие ошибки. Иногда, когда вы испытываете тревогу, вы можете чувствовать себя переполненным мыслями, например, о том, как все может пойти не так. В результате чего вы перестаете обращать внимание на происходящее вокруг вас. Это может заставить вас упустить важные моменты в деталях, которые важны.